Друзья, приветствую вас на моем канале Ejercicios de Español, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. И сегодня мы разберем тему различия между глаголами сэр и эстар. Сначала давайте вспомним основные значения этих глаголов. Глагол сэр переводится как быть. Являться – это постоянный глагол, то есть то, что изменить нельзя или в большинстве случаев люди не будут этим заниматься, то, что не меняется. Глагол эстар переводится как «быть», «находиться». Находиться в каком-либо месте или находиться в каком-либо состоянии. То есть этот глагол ⁇ Временный, временного состояния ⁇ Местонахождение или временное состояние. Итак, давайте разберем эти глаголы на примере. У нас есть предложение ⁇ Мимаридо, камареро, трабаха муче ⁇ Какой глагол нам здесь поставить? Давайте разберемся. Что такое камареро? Камареро переводится как официант, то есть это профессия. А если у человека есть профессия, значит это навсегда. Поэтому будет глагол «сэр» и его форма в третьем лице с Второе предложение. Анна, ¿Donde la caseta? Здесь у нас есть вопрос «Donde? Где?». Значит, нас интересует местонахождение э, кассеты. А за местонахождение у нас отвечает глагол ESTAR. И глагол ESTAR в третьем лице – ESTAR. Она. ДОНДЕ стала кассеты. Третье предложение. ЛОС niños en ЭЛЬ colegio. Что такое «эн эль коллегио»? En переводится в школе, и значит нас интересует местонахождение детей. Дети находятся в школе. А местонахождение у нас будет глагол estar. Los niños están en el colegio. Четвертое предложение. Tu nerviosa porto boda. Ты нервничаешь из-за твоей свадьбы. Прилагательное nervioso переводится как нервный. Нервным можно быть и по жизни, и в определенный момент. И тут у нас речь идет об определенном моменте, о свадьбе. А если это временное состояние, значит мы ставим глагол estar. Estás nervioso a если бы мы здесь поставили сэр, например, сказали бы Эреснервеса портубода, это звучало бы немного странно, потому что она всю жизнь нервничает из-за своей свадьбы. Пятое предложение. Носотрас кансадос детр бахар». Что значит кансадос? Уставшие. А уставшим человек обычно бывает в какой-то определенный момент. Поэтому estamos cansados de trabajar. Шестое предложение. Yo espanola. Что такое espanola? Это национальность. Национальность в жизни мы не можем изменить. Даже если мы куда-то переезжаем, мы остаемся при своей национальности всю жизнь. Поэтому глагол сэр. Yo soy espanola. Седьмое предложение. Фернандо Иреес ⁇ профессор. Фернандо Иреес ⁇ учителя. Что такое учителя? Учителя ⁇ это профессия. И как мы говорили в первом предложении, если у человека есть профессия, значит она будет с ним по жизни. Даже если он где-то будет подрабатывать в другом месте. Он э, все равно останется при своей профессии. Если человек учитель, значит он останется учителем. Поэтому глагол «сэр» и форма «сон». Фернандо и Рейес сон профессорос. Восьмое предложение. Маняна эльдия дай ми кумплеанюс. Что такое эльдия дами ми это день моего рождения если дословно переводить на русский мы можем сказать что завтрашний день является днем моего рождения а быть являться это глагол сэр и если день является какой-либо значимой датой он не может измениться поэтому глагол сэр и его форма с маняна с ld деи куплиис Девятое предложение. Мадрид эль Центро дес. Что такое En el Centro de Этими словами мы указываем, что Мадрид находится в центре Испании. А за нахождения у нас отвечает глагол Estar. Мадрид Еста эль Центро деспания. Десятое предложение. Андрес, un ombre bueno. Un bueno это хороший человек. И я не думаю, что хороший человек может быть только в определенный момент. Если человек хороший, значит он хороший по жизни. Поэтому глагол сэр. Андрес, es un ombre bueno. Друзья, на этом мы заканчиваем наше упражнение. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. А если так, подписывайтесь и ставьте лайки. Задавайте свои вопросы в комментариях, а я постараюсь отвечать на них в следующих видео. Аста